Добрый день. Хотели бы поговорить сегодня о государственной молодежной политике? Я как человек, который три года проработал в этой сфере, работал в Рос молодежи, руководил несколькими большими федеральными проектами некоторыми направлениями государственной молодежной политики. Хотел бы для начала вам рассказать о том, что это такое Вообще, государственная молодежная политика, что сейчас у нас есть в стране в этой сфере, какие там у нас есть ресурсы, институты, там норматив, какие-то результаты за последние годы. Рассказать о проблемах, которые есть в этой сфере. Вот. Что касается того, зачем нужна вообще государственная молодежная политика. Эта сфера возникла не так давно, всего лишь сто лет назад. Есть очень много задач, которые выделяются в сфере государственной молодежной политики, их там можно перечислять десятками. Вот. Некоторые говорят, что она нужна для того, чтобы защищать молодежь там, от воздействия зарубежных враждебных сил. Некоторые считают, что она должна создавать возможности для саморазвития людей, для реализации их инициатив. Но на мой взгляд, молодежная политика нужна в первую очередь для того, чтобы сохранять молодежь, для того, чтобы бороться за кадры. И, как мы знаем, в 21 веке главное... Противостояние между государствами, городами и регионами идет за людей, за кадры, за таланты, за перспективы вообще, в принципе, за будущее. Так как в молодежи и сосредоточено это будущее, да, тот добавочный продукт, который эти молодые люди произведут и принесут на пользу, то все уровни государственного управления и России, и других стран, на самом деле, да, с муниципального до национального, они проводят молодежную политику в первую очередь, как я считаю, для того, чтобы бороться за сохранение молодых людей у себя на своей территории чтобы этого города было будущее. Например, если мэр города не понимает эту историю, да, если он считает, что он трубы, например, какие-то важнее чем молодежная политика, то он в стратегическом плане, конечно, очень сильно проигрывает. Потому что пройдет 10-15 лет, и он с этими трубами останется один, и все молодые люди уедут. Мы знаем, да, что в нашей стране очень активно развивать миграционные процессы, что молодежь склонна к тому, чтобы уехать туда, где она видит для себя более перспективное будущее. То есть она уезжает из, не знаю, там районных центров в... Города в столице субъектов, да, из столиц субъектов уезжают в Москву очень часто, а из Москвы уже вообще за рубеж уезжают. Цифры оттока населения, особенно молодого и талантливого, очень трудно переоценить. Вообще невозможно тоже переоценить, то что очень он большой у нас. И наша страна во многом обезлюдивает. Есть даже города, города например, там Камчатка, Петерпавловская, Камчатка, среди 9 из 10 выпускников школ уезжают из города. То есть молодежи как таковой, как таковой там нет, а в многих деревнях тоже все выпускники школы уезжают. Таким образом, наша страна идет где депопуляции населения, и вот один из инструментов, который помогает сохранить молодежь, является государственная молодежная политика. Вот, наверное, это главная и цель и назначение этой политики. Что у нас есть сейчас в России? В России нет закона, до сих пор федерального закона о государственной молодежной политике и молодежи. 14 раз предпринимались попытки его принять. В 1999 году была очень успешная попытка, когда обе палаты парламента его подписали, но президент Ельцин в августе 1999 года поставил вет на этот закон. Буквально недавно был занесен, чуть больше года назад. Законопроект очередной государственной молодежной политики, даже там очень позитивно прошли слушания в Госдуме, но так он до сих пор где-то там застрял. И несмотря на то, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выходила еще на прошлую весеннюю сессию с задачей. Наша задача сегодня принять этот закон прошел год, до сих пор эта задача не решена. В этом отношении Валентина Матвиенко вот свое обещание не выполнила. Трудно сказать, примут его вообще или нет в ближайшее время, потому что не так просто его. Было принять по разным причинам, потому что есть э, сомнения в целесообразности этого закона, есть сомнения, как понятное там, с точки зрения финансов, да, он сделает эту сферу намного дороже, на более, намного более затратной, чем она есть сейчас. И это в ситуации, когда у нас государство явно не богатеет, да, бюджет сокращается э, в реальном выражении, да, не в абсолютном, а в реальном. Законы, которые дорого обходятся государству, очень трудно пролоббировать. Ну и второй момент, то, что даже идеологи, эксперты молодежной политики, они не, не все убеждены, что этот закон нужен. Потому что э, молодежная политика, как сфера там, социальной инженерии, можно даже так называть, это очень гибкая, очень технологичная история. Э, э, это тот процесс работы с молодежью, который подразумевает постоянные обновления, там, смены технологий, смены подходов там, каждые 2-3 года. Потому что молодежь, мы знаем, да быстрее всего меняется, и дети, и молодежь. А вот закон, если мы его примем, да, он утвердит, затвердит что-то, да, и на десятки лет вот это будет где-то прописано. А уже мы знаем, что за 5 лет ситуация изменится, 100% она уже изменится, за через 10-15 лет вообще уже закон будет не актуален. То есть это получается, если мы примем закон, его придется либо постоянно обновлять каждые 2-3 года, что тоже проблематично будет. Либо это, этот закон будет, больше, возможно, через 5 лет уже больше вредабельности, чем пользы. Поэтому споры о необходимости этого закона до сих пор идут, но его до сих пор нет. Есть, правда, закон о добровольчестве, о волонтерстве. Его приняли не так давно, тоже, по-моему, год назад всего лишь, ровно год назад, по-моему, в феврале прошлого года. И... Есть там неплохо регулируется история с патриотическим воспитанием, есть целая государственная программа по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Вот, пожалуй, и все, что у нас есть в нормативке на федеральном уровне. На региональном уровне, в 81-м субъекте Российской Федерации, есть законы региональные о молодежи и государственной молодежной политике. Ну и на уровне муниципалитетов тоже есть какие-то некие акты, но ну, это уже не так значимо в данном случае. Ну, нормативное обеспечение можно оценить как такое среднее, весьма умеренное. Есть много проблем, которые не решены у нас из-за этого, но про проблемы я потом расскажу в, другом, в другой части своего выступления. А, что у нас есть с точки зрения институтов реализации государственной молодежной политики? У нас есть на федеральном уровне федеральный генестр молодежи, у него есть несколько подведов, подвинутых учреждений. Там Это Роспатриот-центр, это молодежно-ресурсный центр, это Молодежный ресурсный центр это э, росдед центр это центр по развитию молодежного предпринимательства, ну и ряд других, там Роскульт-центр, например. Вот. В чем разница? В том, что Росмолодежь, как госведомство, такие чиновники настоящих 100 человек всего лишь, не так много, они занимаются в основном нормативкой, регулированием, документами различными, хотя нормативка какая, да, если же закона нет, но тем не менее должны заниматься нормативкой. А подведы занимаются больше мероприятиями, они отвечают за свои конкретные направления. Всего у нас выделяется в России 16 направлений. Гс. молодежи близки, Это очень много. Там и отдельное направление – это поддержка там, молодых семей. Отдельное направление – это работа с молодыми инвалидами. Отдельное направление – это медиа медиасфера. Там, да, и, и, их очень много. Их можно даже еще больше выделить, но Росмолодежь выделяет 16 направлений. И вот за каждое из направлений есть либо ответственный подвед, либо ответственный сотрудник, там, может быть даже отдел в Федеральном агентстве по делам молодежи. Это на федеральном уровне, то есть примерно 400-350 человек работают в Росмолодежи и в подведах. На, федеральном, о, на региональном уровне в каждом регионе обязательно есть органы исполнительной власти, реализующий государственную молодежную политику, да, официально если так говорить. Мы коротко называем их КДМ, некий комитет по делам молодежи. Его статус тоже очень разнится. Бывает это независимое ведомство, там, например, Министерство молодежной политики, как там в Иркутской области есть, да, но это может быть также и какой-то отдел в рамках, например, Министерства образования и науки, и какой-то регион. Например, вот как в Калужской области это отдел в рамках Министерства. Вот, очень разный статус бывает, очень разный бывает... И, конечно, ресурсное, финансово обеспечение и кадровое тоже обеспечение очень разнится от регионов. Потому что у нас и страна очень, да, мы знаем, неравная. Есть и очень богатые сверхрегионы, которые имеют население, ВВП, там, бюджет свой больше, чем некоторые страны. А есть и крайне бедные и очень маленькие регионы, где выстроить какой-то понятный работающий орган очень сложно. Вот. И третий уровень реализации молодежной политики — это муниципальный уровень. Тут... Тоже в каждом муниципалитете обязательно должен быть некий орган, либо, как минимум, человек, который отвечает за молодежную политику. Вот. Но мы знаем, да, что у нас есть и очень маленькие муниципалитеты, буквально-таки, в которых работает несколько человек. И таких муниципалитетов даже большинство, надо сказать. И в таком случае, что получается, что Функции работы с молодежью совмещает тот же самый человек, который работает и по спорту, и по туризму, там, и по культуре зачастую. То есть у него одна седьмая ставочка, так скажем, это молодежная политика. Да? Тем не менее, формально, по крайней мере, у нас все муниципалитеты охвачены государственной молодежной политикой. Да? Это формально, да. де-факто получается совершенно иначе. Вот сюда переходим как раз к вопросу о кадрах. Надо сказать, что по статистике около 38 тысяч человек работает в сфере молодежной политики, именно госсектор, да? я не говорю общественные организации, именно госсектор. Вот около 400 человек это федеральный уровень, около 7-8 тысяч это региональный уровень, ну и все остальные. Почти 30 тысяч – это муниципальный уровень. Но ну, надо понимать, да, что муниципалы – это вот 1 7 1 где-то ставочки. Человек, который совмещает очень много-много задач. В основном даже не занимается реализацией политикой. Он пишет там, справки, какие-то там, документы. Там, два раза в год какой-то день единых действий в рамках некоего праздника, например, Дня Победы, там какой-нибудь митинг, марш он организовывает. вот Кадровый состав – очень сильно разница, но, как правило, молодежная политика считается малоресурсной сферой, поэтому туда идут либо люди, которые только начинают свою карьеру — молодые выпускники, там, да, люди из общественных организаций переходят туда работать, но, либо люди, которые а, уже особо будущего перспектив себе не видят, да, если им, там за 35 лет, то в этой сфере уже как бы очень редко, ну, по крайней мере, на должность специалистов, люди за 35 лет, там, те, кто хочет стабильности, чтобы их там не трогали особо развития они себе не видят. Вот. То есть, такая, либо, либо очень молодые, либо уже такие больше возрастные сотрудники. Но руководители, конечно, могут быть разные. Как правило, тоже среднего возраста это люди, либо молодые. Uh, уровень подготовки трудно оценить. У нас вообще в России есть больше 50 кафедр, где обучают специалистов по работе с молодежью, но небольшой секрет, что почти никто из них потом не работает реально в молодежной политике. В той же Росмолодежи, когда я там работал, по-моему, всего лишь один выпускник, один сотрудник Росмолодежи из ста имел базовое образование ОРМ организация работы с молодежью. Он был начальником отдела, кстати, что даже неплохо. Uh, люди работают самые разные, но в основном это гуманитарная сфера. Образование там историки, политологи социологи, экономисты, юристы. Вот в основном гуманитарии. Есть, конечно, технари, но их поменьше. Перспектива, как бы, с точки зрения кадров, она такая очень умеренная. Ситуация за последние 10-15 лет особо не меняется в этой сфере. Так, за кардинально, да? То есть, как только человек вырастает компетентностно, да, он уходит из этой сферы. Его заменяет это более такой зеленый, активный. Может быть, он тоже 2-3-4 года работает и переходит, уходит из этой сферы. То есть, в принципе, есть очень большой предел этой сферы. Из-за того, что и бюджеты маленькие, да и штатка маленькая, там и возможности небольшие на самом деле, поэтому люди способные, амбициозные, они очень быстро покидают. В этом отношении очень грустные. Таким образом возникают перспективы у молодежной политики российской. Что касается финансового обеспечения сферы, да, то здесь надо сказать, что без Москвы, не считаем Москву, потому что здесь всегда очень трудно посчитать реальный бюджет, около 45 миллиардов рублей весь консолидированный бюджет молодежной политики Российской Федерации. Это федеральные, региональные, муниципальные уровни. Ну, Чтобы сравнить, это примерно... Полтора ремонта на улице Тверская в Москве. Да, вот, Улица Тверская недавно ремонтировали, очень дорогостоящий был ремонт. Это вот полтора полторы улицы сделать, как Тверская, это вот вся наша молодежная политика. Конечно, это очень мало. Но большую часть этих денег составляют зарплаты. Вот те самые 37-38 тысяч, э, тысяч сотрудников, о которых я поминал, вот в основном эти 45 миллиардов идут на обеспечение их жизни, деятельности, там, да, на какую-то инфраструктуру, базу, где они работают, там, на ремонт и так далее. Еще, кстати, надо заметить, что из этих 37 тысяч людей более половины – это обеспечивающие сотрудники. То есть это не специалисты против молодежи как таковы, это могут быть госзакупщики, юристы, административные отделы, там, бухгалтерия, ну и же с ними. Да? Это важная функция, да, надо понимать, конечно же. Но тем не менее, реально люди, которые работают руками, да, некие э, организаторы там, Реальные специалисты работают с молодежью, их на самом деле немного. Их даже в рост молодежи не больше 20 человек оказывается на самом деле. И так по всей, по всей стране. На регионах оказывается несколько человек всего лишь объективно, ну, на средний регион, если взять. Поэтому вся сфера на самом деле заключается в нескольких сотнях людей. Вот если, не, если несколько сотен людей резко, например, уйдут, да, то у нас будет огромный провал просто в молодежной политике. А, вот, финансы. Возвращаясь к вопросу финансов, а, зарплаты маленькие в этой сфере. А, недавно, когда были еще два или три года назад, даже уже четыре, наверное, прошло, в указы очередные нашего президента, он приказал поднять зарплаты сотрудников сферы образования и культуры до средних по региону. Вот. А работники сферы молодежной политики, они не попали ни в сферу культуры, ни в сферу образования, поэтому им зарплаты не подняли. Uh, получается, что люди, делают одну и ту же работу, да, там соседние, сотрудники соседних uh, отделов, uh, работающие с молодежью, кто-то получает более-менее нормальные деньги, средние по регионам, а кто-то получает абсолютные копейки. Вот это uh, беда на самом деле. Uh, бюджет молодежной политики он не изменяется. Вот Плюс-минус 40-45 миллиардов он несколько лет уже сохраняется. То есть такого развития нет. Даже, наверное, если мы будем читать инфляцию, то он, на самом деле даже падает. По, по реальному э, своему содержанию. Регионы по обеспеченности бюджетом тоже очень сильно различаются. Есть очень богатые регионы, как там Санкт-Петербург, Татарстан, Красноярский край. Их бюджет там превышает миллиард, там, а то и, вот э, по-моему, у Санкт-Петербурга консолидированный бюджет больше четырех миллиардов, только на один регион, это одна десятая почти всего по стране. У Красноярского края больше миллиарда бюджет, у Татарстана больше миллиарда бюджетной молодежной политики. Это серьезные ресурсы, они позволяют регионам вести собственные какие-то проекты, собственные направления, там, иметь нормальные кадровое обеспечение, да, инфраструктуру создавать, как-то обновлять ее, лофты открывать молодежные. Вот. Но большинство регионов, там, условно говоря, Хакасия, Дагестан, Ингушетия и другие, у них вообще бюджет на мероприятие он близится к нулю. Ну, я помню, в годы моей работы в 2016 году, например, бюджет Дагестана на мероприятие был 2 миллиона рублей на год на республику, где больше 4,5 миллионов людей населения, да, и очень большая часть этого населения молодые люди. А по факту у Министерства целого нет даже денег на мероприятия. То есть Министерство это вот там 25 человек сидят, получают зарплату, они там какие-то тоже письма пишут, что-то делают, какие-то дни единых действий проводят бесплатные, да, но вот в основном их деятельность в этом заключается. То есть надо, можно вывести отсюда сразу же проблему что нынешнее кадровое финансовое обеспечение сферы молодежной политики не позволяет нам, к сожалению, вести интенсивную, эффективную работу с молодежью, и она все больше напоминает симуляцию.